Современный человек постоянно подвергается сильным нагрузкам и стрессам, неправильное питание, плохая экология и другие факторы заставляют его беспокоиться о собственном здоровье и здоровье своих близких. По данным Всемирной организации здравоохранения, население Земли превысило 7 миллиардов человек, 40 миллионов из которых умерли от хронических заболеваний в 2016 году. То есть каждый из 175 жителей планеты умирает от хронических заболеваний. Смертность от заболеваний сосудов сердца и мозга составляет 17 миллионов 700 тысяч. Число умерших от онкологии составляет 8 миллионов 800 тысяч. От заболеваний дыхательных путей умерло 3 миллиона 900 тысяч, от сахарного диабета 1 миллион 600 тысяч человек. Традиционная китайская медицина считает, что блокировка энергетических меридианов приводит к болезненным ощущениям, и 80% хронических заболеваний вызвано застоем течения энергии ЦИ в организме. Уникальное знание и опыт традиционной китайской медицины в сочетании с такими эффективными техниками, как иглоукалывание, массаж туйна и гуаша, вакуумная терапия и прижигание позволили специалистам НИИЯ ФОХОУ разработать абсолютно безопасный и эффективный инновационный продукт — биоэнергомассажа. Биоэнергомассажор Ян Шен Фохоу Фо представляет собой сплав новейших достижений в квантовой физике, биоэнергетике и нейробиологии. Путем специального воздействия биотоков на биологически активные точки организма, биоэнергомассажор Фохоу постепенно очищает энергетические меридианы и воздействует на причину заболевания. Уникальное действие дает быстрый результат и очевидный эффект. Биоэнергомассажер улучшает циркуляцию ЦИ и крови, восстанавливает баланс иньянь внутренних органов, оказывает устойчивый эффект регуляции, способствует очищению от токсинов и восполняет нехватку энергии. В сочетании с тремя основными принципами Ян Шен, Яншен психологии, поведения и питания, биоэнергомассажер в разы повышает действие оздоровительной продукции ФОХО серии регуляции очистка восстановления, многократно повышая оздоровительный эффект. Биоэнергомассажер ФОКОУ очень прост и удобен в использовании. Вы легко сможете пользоваться им у себя дома. Это инновационный, безопасный и комфортный способ оздоровления организма, который принесет вам счастье и здоровье. Биоэнергомассажер подходит практически для всех категорий людей И могут пользоваться подростки и офисные работники Домохозяйки и работающие люди, бизнесмены и пенсионеры Биоэнергомассажер ФОХОУ сохраняет и укрепляет здоровье Защищает в предболезненном состоянии Избавляет от хронических заболеваний Он обладает ярким и очевидным эффектом при болях в суставах и болезнях костной системы При восстановлении после спортивных травм гинекологических и урологических заболеваниях, дает быстрый результат при плечевом париатрите, артрозах пояснично-бедренных болях, повреждениях позвоночника, параличе лицевого нерва, псориазе и множестве других заболеваний. Это примеры применения биоэнергомассажеров в странах Африки, где люди с болями в конечностях решили свои проблемы уже после первого сеанса. А вот два примера из Азии, где у женщин с параличом лицевого нерва произошли значительные улучшения после нескольких сеансов биоэнергорегуляции. 80-летний пациент из Малайзии с деформацией суставов вследствие ревматоидного артрита смог спрямить пальцы рук уже на третьем сеансе биоэнергорегуляции. Здесь вы можете видеть, что процент восстановления позвоночника при сколиозе после сеанса регуляции достигает 80%. Синдром диабетической стопы обычно завершается ампутацией, но вы видите пример того, как высококлассный специалист за 24 дня позволил пациенту не только избежать ампутации, но и добиться устойчивой положительной динамики. Здесь вы видите подростка, страдающего псориазом с длительной гормональной зависимостью. После специального обучения его мать проводила сеансы биоэнергорегуляции на дому и уже после. После 13 сеансов у него произошли заметные улучшения. Уникальный биоэнергомассажер и набор традиционных техник биоэнергорегуляции позволит вам и вашей семье всегда быть молодыми, здоровыми и счастливыми. Компания FoHo представляет новый немедикаментозный метод, не требующий таблеток, уколов и операций, безболезненный и комфортный. Биоэнергомассажер успешно протестирован во многочисленных медицинских учреждениях в десятках стран мира. Восстанавливающий эффект при периартрите плеча достигает и 88,47%. При болях в Поясницы и спине 91,3%, при менструальных болях 96,67%, при бессоннице 97,9%, эффект по оздоровлению груди 100%, при проблемах с предстательной железой 93,6% в заснеженной Москве и дождливом Санкт-Петербурге, в морозной Сибири и знойной Нигерии, в древних загадочных странах Востока и современных мегаполисах Европы и Америки. Спасительный сеанс биоэнергетической регуляции дает мощный результат и ощутимый эффект. На практические занятия по биоэнергомассажеру собираются полные залы. Биоэнергомассажер Фо не только помогает просто и эффективно применять уникальные техники традиционной китайской медицины, делая их доступными простым людям, но также является прекрасным инструментом для скоростного продвижения основной продукции. Это супервозможности по улучшению здоровья и финансового благосостояния. Продукт, который завоевал популярность и любовь партнеров всех стран. Создал новый мировой тренд в индустрии здоровья ей красоты Биоэнергом массажер